Сегодня у нас с вами четверг, и в этот четверговый, ну, уже вечер, наверное, и в Москве, и в Астане, я рада приветствовать всех, кто к нам пришел, чтобы поговорить о корпоративной культуре и бренде работодателя. Выбор у нас с вами темы не случайный. Буквально через пару недель стартует наш курс. Надеюсь, что вы уже к нему подготовились морально и уже прям-таки в нетерпении ждете, чтобы на него сходить. Ну, а для тех, кто не знает, о чем речь, кидаю ссылочку в чат, это курс Корпоративная культура и бренд работодателя. Сегодня мы проведем с Софией Семеновой открытый урок и поговорим о каких-то вещах, которые мы в курсе рассматриваем. Но, естественно, не будем вам пересказывать уроки и темы, потому что это было бы бессмысленно и неинтересно, зачем тогда приходить на курс, если на открытом уроке все вам перескажут. И прежде чем мы начнем, буквально вне так. У меня немножечко, пардон, подвисла презентация, но мы сейчас, я думаю, все исправим. Да, вот она. Буквально в нескольких словах пробежимся по структуре курса, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Курс состоит из трех крупных блоков. Корпоративная культура как инструмент управления. Нематериальная мотивация, потому что то, что не закрепляется с помощью инструментов мотивации, как материальной, так и нематериальной, то, друзья мои, к сожалению, не работает, включая и элементы корпоративной культуры. И третий блок – это исследование и бренд работодателя. Внутри у нас с вами, давайте вот сразу сюда, Внутри у нас с вами 48 часов мастер-классов и лекций, и их будут читать 12 экспертов-практиков, ну давайте в обратном порядке, мы всегда идем в прямом, теперь в обратном, Ирина Щербакова, Кока-Кола, Светлана Лузгина, Positive Technologies, Ксения Лозукова, Озон, по-моему, она была в Азоне, когда читала эту лекцию, Анна Иванова-Голицына, международный эксперт, Надежда Бушмакова, Додо Пицца, Анастасия Атясова, Яндекс такси Елена Короленок, которая будет читать блог по немотивации, ой, друзья, нематериальные мотивации. Многолетний председатель конкурса и премии за лучший проект в области нематериальной мотивации. Татьяна Ананьева, эксперт по брендингу. Светлана Тихонова, лидер блока коммуникации компании «Русагра». Ольга Бронникова, наша коллега-специалист по корт-культуре. София Семенова, с которой вы сегодня увидитесь. Один из авторов этого курса. и Я Анна Несмеева. Проведу этот курс я для того, чтобы мы с вами, друзья мои, могли, пожалуй, в последний раз в этом году поговорить о том, как работает корпоративная культура и бренд, поговорить о в старом формате с метапами, с домашками, с консультациями преподов. Ну и мне кажется, это отличная возможность получить личные консультации. Так, ну все, вкратце я о курсе рассказала. Я вижу, что у нас в эфире появилась София Семенова, и поскольку вопросы, о которых она хотела рассказать сегодня, у нас номер один, то я тогда передаю слово Соне. Да? да меня слышно хорошо. Тебя суперски слышно. Ты мне напоминаешь какого-то героя Бетловского эпоса сегодня. Как ты так-то выглядишь? Ну, я обычно меняю образы в зависимости да, от да, события. Да. То, то есть мы будем ждать что-то такого вот романтического. Бетловского? Ну да, да, да. Слушай, ну тема культуры, она всегда такая, знаете, с одной стороны, сложно ее пощупать, с другой стороны, это очень э, тема, которая, если неправильно настроена, то в общем, может похоронить даже самые замечательные бизнес-идеи и компанию. Стоит ли мне держать микрофон или в ближайшем положении тоже нормально? А мне кажется, Шусь. нормально, если ты не будешь его трогать руками, чтобы не шел наведенный шум. Все, передаю тогда слово Хорошо. себе Спасибо. и подключусь чуть позже. А давайте вот начнем с чего? Я вообще все свои выступления... Начинаю с того, что рассказываю о себе. Не потому, что мне э, есть какая-то мания величия, а потому что, наверное, каждому из вас, когда вы выбираете э, человека, к мнению которого вы прислушиваетесь, и, в принципе, что-то вам кто-то вещает, мне кажется, всегда релевантно понимать, а этот человек он вообще имеет право что-то вещать. Ну, попробую вам доказать, что я имею право вам вещать покупательную культуру. Есть четыре фактора, почему я предполагаю, смею предположить, почему я могу вам об этом вещать. Фактор первый, что я играющий тренер, что это имеется в виду, да, то есть есть в спорте понятие играющих тренеров, то есть это человек, который не только рассуждает о том, как это могло бы быть, но и руками много чего делает. Но могу сказать, что, во-первых, я и начинал свое время как специалист, ну, как многие из нас, да, из вас сейчас, или там ранее начинали, то есть я все это буквально ручками умел делать. А, плюс у меня были... Консалтинговые проекты, где я поступала именно в роли человека, который занимается корпоративной культурой, решает вопросы, связанные с корпоративной культурой. И сейчас я тоже, несмотря на то, что я возглавляю подразделение в компании, тем не менее, я по-прежнему многое вещи не только контролирую как руководитель, но и делаю руками. То есть я понимаю, как это устроено в реалии, у меня есть связь с бизнесом. То есть я постоянно ее получаю, от обратную связь. У меня есть опыт. Довольно-таки большой, значимый, многолетний в разных сферах, в разных компаниях, в разных культурах. Я имею в виду культурах не только корпоративных, но и культурах э, таких, как э, там, международная среда, российская среда. Э, есть опыт корпоративных культур с ярко выраженным акцентом. Ну, то есть это может быть, например, страна, в которой компания началась, безусловно, она оказывает влияние и ценности страны, ценности того народа всегда влияют, чуть забегая вперед, и на корпоративную культуру тоже. Есть проекты, которые были посвящены как раз ценностям корпоративной культуры, которые в том числе получали признание профессионального сообщества. То есть то, что я что-то делала, по идее считалось, что это хорошо, интересно и стоит взять на заметку среди профессионального сообщества. И почему я... Сегодня рассказываю что-то в формате онлайн, потому что я периодически в качестве собственного хобби, скажем так, саморазвития, я периодически преподаю, пишу, рассказываю о коммуникациях, рассказываю о корпоративной культуре. Ну, и надеюсь, что вам такого представления достаточно, и мы уже перейдем к сути вопроса. Итак, что такое корпоративная культура? Давайте поговорим, прежде чем мы начнем двигаться дальше, я вас попрошу коротко и быстро в течение трех секунд ответить мне в чатике. У нас есть вот раздел «Чатик», что же такое корпоративная культура. Одной фразой, тремя словами, как бы вы это описали. Я хочу понять, насколько мы с вами понимаем одинаково этот термин. Коллеги, я вижу, что у вас довольно-таки много. Я считаю, что все вы мои потенциальные или текущие, или будущие коллеги в той или степени – может, кто-то все-таки выскажет, что такое копательная культура на ваш взгляд? клинус внутри компании. Отлично. Ну, близко, да, близко. Кто-то еще может сказать? Готов? Кто-то еще? Нет? Ну, давайте не будем зависать на этом. <ф> есть определение, которое. Такие, знаете, красивые. Есть Эдгар Шейн, и об этом мы будем говорить в рамках курса. Да, отличное поведение, настроение сотрудников. Да, я согласна, что отчасти, отчасти правила поведения, да, о, экосистема компании, О, это уже прям совсем красиво, но чуть шире, чем корпоративная культура. Вот все ответы, которые вы давали, они а, на самом деле верные. Но если по-простому, то это свод негласных правил, которые можно по большому счету описать одной фразой. У них, ну или у нас, так принято. Так принято решать проблемы, так принято реагировать на изменения, так принято взаимодействовать внутри коллектива, так принято решать амбициозные, достигать амбициозных целей и задач, так принято справляться с кризисом, ну и так далее. То есть это некий свод правил, принципов, о которых мы договорились внутри себя, и по сути это некий наш рецепт успеха да, в бизнесе. То есть это то поведение, которое обеспечивает нам успех в бизнесе именно нашей компании, и тот успех, который мы как бы, именно тот успех, как бы не просто глобальный успех, а вот в компании есть цели и задачи вот, собственно, он позволяет нам это решить: зачем нужна корпоративная культура? Ну, тут я вас не стала мучить: у корпоративной культуры есть а, несколько функций: это имиджевое, ну, то есть, когда мы а, на вопрос простой, ну, как там у вас компания, Или, там, ты порекомендуешь эту компанию? мы, безусловно, что-то на эту тему можем сказать, будучи либо внутри компании, либо мы что-то слышали о ней. Это как раз та самая имиджевая часть. Тут есть четкая связь а, с HR-брендом. Да? То есть корпоративная культура, и, неважно, HR-бренд, бренд работодателя, есть нюансы, но в целом все, что связано с привлечением, да, на бренд компании, как работодатель и сотрудников, есть прямая связь с какой культурой. Мотивационная часть. В зависимости от того, что и как у нас принято, безусловно, исходя из этого, мы строим свою программу мотивации сотрудников. Именно это мы входим в основу этой материальной и нематериальной мотивации. Если у нас принято считать, что чем дольше человек работает, тем больше он набирается опыта, и именно это позволяет ему быть эффективным в нашей компании, мы считаем это хорошо. Тогда логично делать выплаты за выслугу, как бы по службе, скажем так, да, за выслугу лет. И логично тогда э, и нематериально тоже мотивировать за то, что человек долго работает и сохраняет э, лояльность компании на протяжении долгих лет. Вовлекающая история. Да? Ну вот те правила и поведение, которые мы ожидаем от сотрудников, может быть тем фактором, который повысит вовлеченность сотрудников, то есть по-простому. То, что заставит сотрудников работать с огоньком, делать что-то больше, чем предписано по должностной инструкции и чем то, за что мы, в принципе, платим ему по этой же должностной инструкции деньги. Да, вот, вовлечение, вовлеченность именно проект. То есть корпоративная культура, она создает нам условия для того, чтобы э, среда была вовлекающей. Э, корпоративная культура также может идентифицировать нас как сотрудников, как людей, да, как причастность к некой, к некому сообществу людей. В свое время я работала в компании Vembil.com, и было четкое понимание, что мы все вот из Vembil.com, у нас у всех примерно вот такой вот есть код ценностей. Потом я работала в других компаниях, да, в том числе в компании Volvo. Это международная компания, но с ярким шведским влиянием. И у нас было понятие, это там по Вольво или не по Вольво То есть мы четко понимали, что все люди, кто работал в рамках этой компании, у них есть что-то схожее в их уже поведении, в их ДНК. И можно сказать, что это идентифицирует у нас как группу текущих, бывших, ну, то есть сотрудников, когда-либо работавших в данной компании. Такие же яркие культуры, допустим, ну, я надеюсь, что вы знаете, там, Шоколад Марс, да, и компания Марс, вот она имела, и имеет такую же яркую культуру Кока-Кола. То есть сотрудников Coca-Cola и Pepsi-Cola отличает не только красный и синий цвет, но и также корпоративная культура. Адаптивная история. Да, корпоративная культура, по сути, дает нам э, понимание, как быстро и эффективно адаптироваться в рамках компании как новому новым Управленческая история. Как у нас устроена эта тема с точки зрения управления. Какой стиль управления принят в нашей компании. Да. Системообразующая история. Да, когда у нас... Э, нет понимания, что у нас хорошо, а что плохо. Нет системности. И процессы у нас выстроены АБК. И мы не понимаем, как это все функционирует. И это важно. И маркетинговая история. Ну, по сути, это связано с имиджевой историей. То есть, когда мы что-то вовне или внутри продвигаем э, нашу компанию, как работодателя, как место, где мы проводим большое количество времени и реализуем свои профессиональные амбиции, именно это и относится, так скажем, к маркетинговой составляющей функции корпоративной культуры. И есть известное высказание Питера Друкера, это человек, который довольно-таки известен в сфере организационного консультирования, э, организационной культуры, корпоративной культуры, э, что культура ⁇ есть стратегию на завтрак э, ⁇ Ну так вот, э, есть дополнение, что culture invites strategy for breakfast. То есть... Э, ну, о чем речь? О том, что на самом деле, действительно, роль корпоративной культуры, с одной стороны, это нечто такое качественное, которое не всегда можно пощупать, как, например, не знаю, вот есть у тебя производственная линия, ты можешь прийти и пощупать каждую деталь, каждый элемент, есть человек, который на ней работает, крутит что-то. Вот корпоративная культура, это как вот что-то, вот климат, да, вот поведение, настроение, казалось, ну как его пощупаешь, это же что-то неосязаемое. С другой стороны, есть четкая взаимосвязь и даже исследована эту тему, как влияет корпоративная культура на производительность, на количество ошибок, прогулов, доходность предприятия. То есть есть возможность это все-таки измерить, например, через ту же самую вовлеченность, там, удовлетворенность сотрудников. Это измерители корпоративной культуры, по сути. Вот есть прямая взаимосвязь. То есть действительно, любая стратегия, она хороша, но если вы не пригласите корпоративную культуру на завтрак, потому что корпоративная стратегия, она обычно базируется на бизнес-среде, на каких-то наших вот, процессах, но те люди, которые делают эти процессы, они должны между собой действительно как-то договориться и иметь общие правила и принципы, чтобы эту стратегию, эти процессы, эти задачи достигать и реализовывать. Поэтому, если мы не пригласим стратегию на завтрак, у нас, к сожалению, с вами мало что может получиться. Соответственно, откуда берется корпоративная культура? Я предлагаю тоже вам немножко написать на эту тему ваши мысли. Тоже коротко, можно одно слово. Традиции. Ну, близко, да. Кто-то еще выскажет какую-то идею. Вот Ольга высказала. От собственником компании. О, почти прям совсем в точку. А, ну, поскольку у нас ответ уже где-то рядом, давайте я перелистну, и мы с вами... Посмотрим, откуда же она берется в стратегии компании. Залина, вы, в принципе, близки, да, но все-таки корпоративная культура, знаете, говорят, что корпоративная культура возникает, когда нас больше, чем два, ну, то бишь от трех человек уже корпоративная культура. То есть два человека еще может, могут между собой как-то договориться, так, ну, полуестественно, да, и то, если вы женаты или замужем, да, то вы можете понять или даже с детьми выстраиваете взаимодействие, даже вот в близких отношениях два человека не всегда могут договориться, не всегда понимают друг друга. Но вот считают, что от трех и более там уже возникает вопрос корпоративной культуры. Соответственно, откуда же она берется? Например, берем стартап, да, и у нас появляется тот самый изюмок, у которого есть какое-то отношение к людям, отношение к жизни, отношение ко времени, к деньгам, к риску и так далее, и он эту историю транслирует на свою компанию. Я приводила пример шведского менталитета, да, и когда я рассказывала о шведском ну, вернее, когда я рассказывала о бренде работодателя, о корпоративной культуре компании, в которой я тогда работала, это Volvo Group, несмотря на то, что Volvo Group это там, и Volvo-грузовики, и там не только Volvo, и Renault грузовики и, там, много разных брендов, все равно в корпоративной основе корпоративной культуры лежала все-таки шведскость. Да? И в шведскости там есть и отношения. Сейчас извините меня. Да, слышно здесь, в шведскости есть и отношение к людям, это уважение к личности, да, и в шведскости есть отношение к жизни, да, что нам важно, что мы оставим после себя, поэтому безопасность для нас не пустой звук, и к жизни текущих людей. Нам тоже важно, чтобы они не пострадали на рабочем месте. И отношение ко времени, и отношение к деньгам. Допустим, шведскость подразумевала, что мы платим в не рынка, по большому счету, да, и мы как бы, мы с этим нормально, мы не готовы прикупать весь рынок, да, шведскость отношалась, что, как бы, и про к, к, к, к работе, то есть все эти вещи, они пришли от отцов-основателей, действительно, вот те самые базовые установки отцов-основателей, либо руководителей компании, они ложатся в основу корпоративной культуры. Не зря я вам привела картинку. Это Маури. Наверное, вы когда-нибудь слышали об этом, да, что новозеландские регбисты маури, это этническая, ну, как бы, те, те люди, кто изначально жил на этой территории, у них есть такой боевой танец, когда они вот играют в регби. Это очень устрашающе смотрится. Вот на самом деле это есть вот как бы отражение их культуры, культуры Маури. Да, и мы сразу видим, как люди, они заряжены на успех, у них вот, они такие вот, как сказать, амбициозные, динамичные и так далее. То есть вот эти базовые установки, мы видим, как они транслируются, ну, в данном случае это там, некий ритуал, да, но такого же рода ритуалы мы видим и в корпоративной культуре. Как мы заходим, даже вот еще не заходя, да, вот, как мы взаимодействуем с компанией, когда нас приглашают на интервью, а сколько все вовремя приходят на интервью с нами, да, насколько все четко, насколько в этой компании, там заботятся, не знаю, о безопасности сотрудников. Мы эти вещи можем увидев даже не начав работать зачастую в компании, а просто войдя в помещение, да, в зону ресепшн, переговорную, начав общение с кем-то из руководителей, там, сотрудников, работающих в компании. Потому что эти сотрудники, они как бы эти базовые установки на себя переложили и транслируют их дальше. А теперь, знаете, я предложу, о чем вам подумать? Как вам кажется, насколько вообще корпоративная культура, эта тема, важна сейчас для нас с вами, в России и не только. Плюсик, если важна, минусик, если, ну, в принципе, и так много проблем. Я, конечно, вам пытаюсь вас убедить в том, что это важно, что это значимо.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 И здесь значение и роль руководителя очень большая, потому что, по большому счету, мы, как HR, мы как коммуникаторы, мы обеспечиваем либо инфопространство, либо среду, даем инструменты руководителю, чтобы управлять людьми. Да? И, соответственно, мы с вами не можем единолично отвечать за развитие корпоративной культуры. Корпоративной культуры это дело и трансляции ее, и поддержания. это дело каждого руководителя в том числе ну, каждого сотрудника, безусловно, да, ну, и каждого руководителя, потому что от того, каким стилем будет пользоваться руководитель, стилем менеджмента, да? от того, какие навыки он будет э, демонстрировать и использовать, зависит, в конечном счете, разница между декларированной корпоративной культурой и реальной. И по большому счету зависит разница, ну, если мы все время где-то себе врем, то есть э, вероятность не неналивая, что те цели и задачи, которые мы себе поставили, и вот мы радостно нарисовали себе ценности, которые помогут нам достичь этих задач. Но реалии жизни таковы, что мы этого не достигнем, потому что у нас люди живут совершенно по другим принципам. Итак, что же сейчас требуется для того, чтобы в текущем моменте, вне зависимости от страновых различий, каким должен быть руководитель сейчас и что из этого относится к корпоративной культуре. У руководителя должно быть видение бизнес-направления, потому что сейчас очень турбулентная среда, высокие риски, неопределенность и так далее во всех странах, без исключения, соответственно, горизонт планирования гораздо ближе стал. Руководитель должен, особенно топ руководитель должен понимать все-таки, как в этом хаосе, стратегически вычленить те направления, которые потенциально могут выстрелить, что нужно поддерживать. То есть он должен быть не просто визионером, но он должен быть таким визионером-практиком. Лидерство должно быть вдохновляющим. Что это значит? Это как раз про корпоративную культуру. Человек должен транслировать ценности и делать это вдохновляющим. Он должен быть не просто руководителем, он должен быть лидером. А лидер ну, как бы базирует свое лидерство, в том числе на ценностях компании то есть на корпоративной культуре, инновативность должна быть. Ну, это понятно. Почему? Потому что все очень быстро меняется, и мы должны гибко подстраиваться, соответственно, руководитель тоже быть должен таким инновативным. Трансформационное лидерство тоже туда же, потому что нам нужно периодически перестраиваться. Это продолжим. Если еще посмотреть, что из качеств руководителя все-таки убеждает нас в том, что руководитель должен знать, что такое корпоративная культура и должен транслировать и участвовать в этом процессе от, как бы, от этого зависит по сути успех и, и компании и его как руководителя. Empowerment это английское слово означает вдохновление, то есть это вовлечение сотрудников. Это тоже про корпоративную культуру. Сотрудничество это тоже среда, в которой люди взаимодействуют и правила взаимодействия тоже это про корпоративную культуру. То есть как видим, да вот, ну, половина пунктов приведенных здесь это, по сути, некие софт-скиллы, да, но они имеют прямое отношение к развитию корпоративной культуры и к трансляции ее дальше, да, как руководителя. Что еще... Сейчас я перелесну. В чем, на самом деле, отличие в этой самой новой реальности, очень турбулентной, очень непредсказуемой, при этом диджитал-среды? В том, что есть много разных вещей, да, что отличает, но в том числе культура и интеллект, да, то есть только с помощью культуры и интеллекта мы сможем быть успешными в этой новой нормальности, вне зависимости от страны, опять же. Это и креативность, и постоянное обучение, и умение брать на себя риски, это относится и к руководителям, и этого мы, в принципе, ожидаем от сотрудников. А это и есть то самое, что мы не можем особо пощупать. Как мы можем пощупать креативность? Это скорее про культуру креативности, которая есть в компании. Постоянное обучение – это тоже про культуру, да, вы можете выстроить процесс обучающий, но люди должны быть замотивированы это делать, и это тоже поможет вам сделать как культуру. То есть, если вас так, то это будет выполняться. Умение брать на себя риски – это то самое про, знаете, обычно пишут в ценностях, это как ответственность или как инициативность, это про то, что я готов что-то сделать, я готов на себя за это брать ответственность. И у вас должно это быть нормально да, для обычного сотрудника, если вы готовы э, в этой среде, как компания, быть конкурентной, да, и как бы бороться. Потому что, видите, где бы мы какие-то э, есть, вот, есть разные варианты там, и про гибкость, и так далее, но культура и менталитет выделяется в особый, в особый график. Хотя в гибкости, в бизнес-процессах, ускорения, постоянной связи, там тоже есть влияние о культур. То есть, по большому счету, на каждый из этих кубиков влияет развитость, и как бы участие руководителя в этой истории тоже очень важно. Развитие корпоративной культуры, я имею в виду. А, что еще я бы хотела на эту тему сказать? Обычно вы можете услышать много разных э, историй. У нас бирюзовая компания, у нас красная компания, у нас там, не знаю, оранжевая корпоративная культура. Если говорить про будущее, то в принципе есть четыре таких трудовых базовых сценария, вы можете все это дело прочитать. Это есть исследование, которое провела компания PricewaterhouseCupers. В России они теперь называют технологии доверия. В других странах вы можете легко загуглить это дело и найти это исследование. И вот есть такие типологии структур. Вот к этому, по идее, мы придем к 30 году. Но давайте задам вам еще один вопрос. Какая из этих вот типологий, какая из этих культур правильная? То есть мы знаем, что есть вот, там, «Бирюза», нет по сути иерархии, да и чар особенно не нужен, все друг с другом общаются, э, и без сложностей таких. Есть красные как, как бы, корпоративные культуры, когда у нас есть сильный лидер, жесткая иерархия и так далее. Вот как вам кажется, какой из этих сценариев он вообще-то выигрышный в текущем моменте, в новой реальности, на будущее? Как вам кажется? Напишите свою мысль, можете назвать это как сказать, цветом, можете написать словами, что там культура, где все подчиняются. Напишите пару идей, как вам кажется, есть ли правильная корпоративная культура, к которой мы должны стремиться. Все с вами. Ну, плюсик, видимо, означает, что есть, или я неправильно драктую его. А, нет, это предыдущий вопрос был про плюсик. Напишите что-нибудь, если у вас есть мысли. Я подожду еще секундочку. Ну, гибрид. Угу. Ну, да, нечто среднее. И не иерархия, и не это, и не то. Гибрид. Или гибрид в смысле удаленкой. Обычные. Кто-то еще есть какие-то идеи? Давайте не буду вас долго томить. Действительно, есть разные типологии. Есть там семейные культуры, есть конкурентные культуры, есть там разные. Есть типология. Но это фрагментация неспроста. Ну, отчасти неспроста. Есть, как я сказала, там, по цветам, да, в зависимости от культуры силы, это все базируется на силе, кто как бы старший – это главный, ну и так далее. И а бирюза – это когда нет вот этого четкого правила, процедуры, закона, а скорее такая более распределенная структура, да, как, бы, как мы в своих действиях друг с другом. Вы можете про это прочитать, про спиральную динамику, Разные типологии, их вообще на самом деле очень много. Можете свою типологию попробовать придумать, корпоративные культуры, вывести какую-то закономерность. Но отвечая на ваш вопрос. Какой тип корпоративной культуры правильный? Ответ. Нет правильного типа корпоративной культуры. А, любой тип культуры, он может быть либо негативным, либо позитивным, но только в конкретном контексте. То есть условно, если сотрудник, ощущает себя в этом типе корпоративной культуры, что он никак не влияет ни на цель, ни на задачу, он абсолютно не вовлечен в этот процесс, она ему не близкая, и он ее не разделяет. И таких сотрудников большое количество. То, во-первых, эта корпоративная культура как бы неэффективна, она не работает на цели, люди в нее не верят. Да? Во-вторых, если наша корпоративная культура, допустим, у нас принято долго думать, долго совещаться, мы всегда следуем правилам, процедурам, а мы работаем на жестко конкурентном, рынке, что называется, B2C, да, то есть это бизнес-клиент. И мы не можем реагировать на запрос клиента. Клиент недовольны от нас уходит. Это тоже негативный тип корпоративной культуры, потому что мы за счет вот этих своих процедур, правил, согласований, мы, у нас нет таких ценностей, как быстрота реакции, ответственность, допустим, на местах, да, то есть человек может в рамках своей сферы компетенции решить вопрос здесь и сейчас и сделать клиента счастливым. У нас не клиента корпоративная культура, она а бы нужно быть максимально клиент Соответственно, наша корпоративная культура, она не соответствует бизнес-целям и задачам, она негативная. Но при этом, при всем, если мы рассматриваем, например, в любой стране любое министерство или государственное учреждение, скорее всего, это будет культура правил и процедур. И поверьте мне, эти учреждения, ну, как бы это мое мнение, возможно, да, но я думаю, что оно близко к истине. И никогда не станут теми самыми суперпродвинутыми бирюзовыми компаниями, ну, то есть теми компаниями, которые не построены на принципах силы, не построены на принципах правил, когда у них много свободы, много инициативы и так далее. Потому что учреждения государственные, у них культура правил, она не неспроста. Да? Потому что есть некие процессы, которые уже много лет подряд существуют, есть некое взаимодействие человека в рамках системы с государством, и именно для такого типа организаций данная культура максимально эффективна. Она не хороша и не плоха, она хороша в контексте. Соответственно, нет хороших или плохих корпоративных культур. Поэтому, возвращаясь к предыдущему слайду через один, да, возможно, один из этих сценариев это будет тем сценарием, в котором вы будете работать и развивать корпоративную культуру. Но это не значит, что зелененький, синенький, красненький или желтенький лучше, чем какой-то другой. И на самом деле это мой последний слайд. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Если нет, я передам слово Анне. А на курсе про корпоративную культуру мы, безусловно, разбираем и типологию корпоративной культуры, и говорим о том, откуда берется корпоративная культура, то есть как сделать... Если у вас никогда не было ценностей формализованных, как же их выявить, найти и, собственно говоря... То, может говоря, быть, вы жили долго и счастливо. Да, и не, может, вам надо, и не, надо. И не надо прервать эту замечательную традицию. Да, да, да. Ну что, А может быть, нужна трансформация, может быть, вам нужно переосмыслить. На этой прекрасной ноте я подхватываю эстафетную палочку, которую передает мне София. А вас прошу, пишите вопросы, потому что если вопросов не будет, София унесется в свой корпоративный рай на очередное да. поддымское совещание. Да. Вот поэтому если вы хотите удержать ее за монитором, то пишите вопросы. А я сейчас быстренько позадаю вопросы вам. Смотрите, когда мы с вами... Говорим о корпоративной культуре. Мне так линче этой темой приходится заниматься, хотя, я скажу честно, вот вообще идея корпоративной культуры всегда повергает меня в некоторый когнитивный диссонанс. Мы все время с нашими коллегами спорим. Вот, например, София, она адепт того, что корпоративная культура есть стратегию на завтрак, что все как бы про прекрасное, что все про душевные порывы и вот это вот все. Я как бы приземленный, простой, я так больше про деньги, про какие-то такие управленческие истории, и а, вот с моей приземленной точки зрения, корпоративная культура, по сути своей, вот как инструмент, да, не, не просто как тема для написания диссертации или книг, а, или там рассуждений за чашкой кофе, скажем, а, это отличный способ закрепить у ваших сотрудников определенное желаемое поведение. То есть, по сути, для чего мы говорим про все эти ценности, видения, миссии? Ну, если бы там, ваши руководители не посетили только что какую-нибудь чудесную конференцию, где нахватались этих идей, как собака репьев. По сути, мы тратим деньги на работу с корпоративной культурой, на ее развитие, на ее укрепление, на ее трансляцию, для того, чтобы люди нас любили, верили нам и поступали так, как выгодно нашему бизнесу. Ну, так вот, если совсем честно, такой реал-политик. Вот скажите мне, пожалуйста, друзья мои, как вы понимаете вот этот вот термин «индикативное поведение»? Я, кстати, тут потеряла букву «Н». Да? Индикативное от слова «индикатор». Вот во время своих занятий я довольно часто использую этот термин. Помнится, я его уперла у Лены Короленок из блока мотивации, но он отличный. Вот скажите мне, что такое с вашей точки зрения индикативное поведение? Так, а тут вообще какая-то жизнь в чате-то есть или нет? Или я сама с собой разговариваю? Так, не уверена. Друзья, поставьте мне, пожалуйста, плюс, если вы меня слышите, и чат работает. Потому что, по-моему, мы подвисли. А, все таки есть. Хорошо, это значит, вы со мной не хотите говорить про индикативное поведение. Ну ладно. На самом деле, я побуду сегодня тем самым плохим парнем, который будет не про любовь, а про деньги. Так вот, индикативное поведение – это вот тот самый портрет идеального сотрудника, да, который а, требует минимум затрат, приносит максимум результата и еще создает нам хорошую репутацию бренда. Да, да, все верно. А, скажите мне, вот как работает культура у вас? Используете ли, ну, не в угоду, да, а для целей бизнеса, потому что вы можете пойти собрать кружок веселых пионеров или пенсионеров, или любителей корги, или, там, я не знаю, южноуральских песен и построить свою собственную корпоративную культуру в угоду себе. Значит, давайте сразу. Если что-то происходит в бизнесе, это происходит для того, чтобы бизнес работал лучше. Если мы рассматриваем шире, например, организацию там, государственную, благотворительную, какую-то иную, у которой может не быть бизнес-целей, то мы говорим, что по логике все, что происходит в них, должно помогать этим организациям оптимально достигать своих целей. Потому что, да, если, друзья мои, ваши цели не совпадают с целями этой организации, то что вы в ней делаете? Ну, хорошо, это мы с вами как бы ушли в политику. Я думаю, София настучит мне по шапке за то, что я так отклонилась. Но все-таки для того, чтобы культура вашей компании, либо в какой-либо другой, могла использоваться как инструмент управления и инструмент трансформации, она должна отвечать как минимум трем простым параметрам. Она должна быть реальной, то есть не номинальной. Она должна соответствовать тем ценностям, тем убеждениям, тем каким-то базовым посылам, которые есть и внутри ваших руководителей, и что самое главное, внутри ваших сотрудников. Потому что, если одни ваши руководители так думают, то нет, это не работает. И еще больше я люблю, когда руководители думают так. О, мы придумаем корпоративную культуру для наших сотрудников, которым они будут правила и стандарты, которым они будут следовать. Но к нам, к нам это не имеет никакого отношения. Так тоже не работает. Поэтому, по сути своей корпоративной культуры – это среда, по которой должны подчиняться все рыбки в этом аквариуме. И она должна быть реальной, она должна быть естественной, потому что если в вашем аквариуме слишком много хлорки, или, не дай бог, добрый ребенок пришел и кормил рыбку сахаром, ну, он же часть с сахаром, рыбке тоже, наверное, понравится. Нет, как бы рыбка сдохнет. И одновременно быть гибкой. Гибкой – это означает иметь в себе такой набор сдержек и противовесов, которые позволят ей перестраиваться в связи с меняющимися условиями. Хорошо было компаниям в классический промышленный век, в век больших корпораций, когда все компании строились по одному принципу, когда, преодолев определенные барьеры роста и выход на рынок, ты мог строить свою компанию на десятилетия, на века, да? ты мог гордиться ей, ты мог говорить, что мои внуки тоже будут здесь работать, да, Там, династии и среди управленцев, и среди рабочих. Но нет, сейчас это не работает, и даже если компании гордятся как бы своей богатой историей, традициями и вот этим во всем, когда мы посмотрим повнимательнее, мы увидим, что успешные из них те, которые гибкие те, которые умеют перестраиваться, причем делать это не с помощью революции, а с помощью эволюции, например, превращаясь из рыбки в лягушечку. Посмотрим с вами повнимательнее на корпоративную культуру и увидим, что любая корпоративная культура, она имеет как бы три уровня вложности. Есть поверхностный, который все мы видим, когда куда-то заходим поведение сотрудников их дресс-код стиль оформления там, я не знаю то что у нас логотипы надписи флаги там, я не знаю, плакаты на стенах стиль общения символы ритуалы это всякие гимны там я не знаю корпоративная сувенирка чашки с логотипом это все что лежит на поверхности обязательно ли это на самом деле нет, потому что мы с вами говорили о том, что корпоративная культура – это среда, это те правила и стандарты, которые действуют внутри организации и которым люди подчиняются добровольно. Нужны ли для этого символы? Ну, в принципе, символы помогают разграничить своих и чужих, нашу территорию и чужую территорию, да? границу, где проходит аквариум наш. И где живут наши рыбки. Но в принципе корпоративная культура не будет крепче или не будет лучше усваиваться, если вы добавите больше или меньше символов. Есть гораздо более значимый внутренний слой корпоративной культуры. Это то место, где она смыкается и опирается на моральные убеждения на этические правила, где формируется кодекс поведения, где формируются ценности и корпоративная философия. То есть, по сути, ответ, зачем мы здесь собрались, почему мы поступаем так, а не по-другому, для чего мы делаем все, что мы делаем. Ну и на самом деле совсем, если глубоко копать, то вот это вот все и корпоративные философии, и ценности, они опираются на глубинный уровень. Вот на те самые базовые личные ценности, национальный менталитет, отношение к миру, к человеку, там, к Богу, к чему хотите, не учитывать которые мы не имеем права. Потому что каждый человек, входящий в нашу компанию, Каждый человек, работающий в ней, люди, которые ее основывали, придумывали, люди, которые придут в нее завтра, все покупатели, продавцы, акционеры, там, кто угодно, они все обладают набором глубинных базовых ценностей. И иногда, когда мы приходим в ту или другую компанию, вроде товар неплохие и услуги нормальные. Но вот что-то здесь не то, что-то не клеится. На самом деле, это история про то, что базовые ценности, может быть, не проявлены в виде кодекса поведения или корпоративной философии, но вы чувствуете их, и они входят в конфликт с вашими убеждениями. Поэтому... Друзья, также чтобы ваша корпоративная культура была единой и для того, чтобы она работала, и для того, чтобы она была гибкой и естественной, да, конечно, нужно отбирать людей по ценностям и нужно управлять по ценностям. И об этом мы на курсе будем говорить. Как меня спрашивали перед нашим открытым уроком, приведите пример. Как же культура может повлиять на бизнес? Ну, помимо общих слов, что компания там добивается лучшего, если у нее хорошая корпоративная культура. Все очень просто. Вот смотрите, когда, например, корпоративной ценностью и ядром корпоративной культуры делается лояльность клиентов и комфорт клиентов, то, по сути, расширение бизнеса ведется через вот трансляцию и внедрение этих ценностей. Пример здесь и компании ВкусВил и сеть кафе Андерсон. Те, кто в Москве точно их знают, вполне возможно, что они есть и не только в Москве. Если вы с ними лично не встречались, просто зайдите в Яндекс, Google, набейте ВкусВил и набейте сеть кафе Андерсон семейных. Там вполне четко транслируется, можете в отзывике, например, посмотреть, что о них пишут люди. Это история про то, что лояльность клиентов, дружбу с клиентами, а не просто провозглашение, что мы клиенты ориентированы, встраивание в клиентские отношения в этих компаниях стали, по сути, ядром корпоративной культуры. И клиенты возвращаются туда. Не потому, что там самые лучшие продукты, хотя они хорошие в и не потому, что в не кормят вкуснее всех, хотя кормят там неплохо, а скорее потому, что там они чувствуют себя как дома. Лидерство на рынке через инновации и привлечение лучших экспертов. Я думаю, что все вы знаете и огромный конгломерат Яндекса со всеми его дочерними компаниями, и сеть магазинов «Республика», книги, музыка и вот это вот все почившее в Бозе не так давно, выбрала специально крайние ниши для того, чтобы показать, как когда в культуре заложена инновация, предложение инновации самими сотрудниками, и от них это ожидают постоянно, как привлечение лучших из разных сегментов. Не обязательно от конкурентов, да, а в принципе лучших, которые могут делиться идеями, приходить и рассказывать о них. Становится стиль жизни и как они продвигают бизнес компании и суть компании вперед. Ну и, например, такой вариант, как создание бизнес-ниши через уникальность культуры и традиции. Возьмем здесь компанию «Экспедиция» или «Белевскую постельную манфактуру». Я думаю, что не так давно все знали, что пастила – это какое-то недорогое угощение. Но вот сейчас, когда пошла волна возрождения национальных брендов, брендов малых городов России, в Белёве возродили Белевскую пастилу, белёвскую яблочную пастилу. Стали делать ее как бы на традиционных рецептах, там чуть ли не по традиционным технологиям, из местных яблок и вот это вот все. И сегодня белевская пастила, белевский зефир и, и прочие белевские сладости, которые вы видите. Ну, друзья, там ценник, наверное, ну, два почти конца по сравнению с обычной вполне себе нормальной пастилой. Из хороших кондитерских фабрик московских. И да, сегодня те, кто едет на юг а, с экскурсиями, ну вот от Москвы туда в южные а, районы, обязательно а, заезжают в Белев, и это часть культурной программы, особенно если это лето или осень, время сбора урожая, и так же, как в Туле их угощают пряниками, да, и там ведут на тульский оружейный завод, а в Береве они теперь все дружно идут и смотрят, как делается пастила. Пять лет назад этого бренда не было, и производства там никакого не было, и ничего там вот этого аутентичного, кроме строк на страницах старой кулинарной книги, не было. Сегодня мы видим вполне себе устойчивый, успешно развивающийся бренд, создавший свою нишу. Ну, а компания «Экспедиция» – это такой очень интересный проект, тоже погуглите, если интересно. Здесь как раз вот культурные ценности и позиция самого основателя и его соратников, она вот прям в полный рост. И Эта компания была создана ребятами, которые познакомились на как это, на ралли, ну типа Camel Trophy, только в России проводятся такие же в Сибири, по всяким там уральским вот этим вот горам, по всяким неудобьям, по Ямалу и так далее. И вот они познакомились на одном из этих ралли, стали делать сначала продукцию, экипировку для вот таких ралли, потом сувенирку потом всякие прикольные штуки, потом создали несколько ресторанов, пивных каких-то брендов и так далее. То есть у них там сейчас довольно разветвленная империя. И все это для тех, кто любит приключения и отличается таким своеобразным чувством юмора. Тоже соберите о них информацию. Мне кажется, довольно прикольная история. То есть это вот прям вот точно про то, как культура создала нишу бизнеса. Ну и напоследок пару слов про трансформацию, о которой мы тоже будем с вами говорить. Как я уже говорила, культура должна быть живая и гибкая, потому что, к сожалению или к счастью, мы живем в такое время, когда корпоративная культура должна меняться вслед за тем, что происходит снаружи, меняться максимально быстро. И это должно быть а, не запущено что-то сверху, когда люди приходят и говорят, а, ну все, завтра мы начинаем есть левой рукой. И это все-таки должна быть история про а, то, что чувствуют сами сотрудники. Так вот, а, чем выше а, в ваших сотрудниках доля сторонников и потенциальных сторонников изменений, тем проще вам будет двигаться вперед, тем проще вам будет эти изменения внедрять и запускать в свои компании. И на самом деле самыми опасными здесь противниками являются так называемые, так называемые скрытые противники или болота, люди, которые открыто не будут выражать сомнения. То есть вы можете даже не заподозрить, что это люди, которые против против, но будут всячески саботировать и мешать вашим изменениям. Ну, собственно, в этом месте я хотела с вами поговорить про хорошую и плохую корпоративную культуру, но София уже сделала это за меня. Вот, По сути, трансформация, изменение корпоративной культуры необходимо тогда, когда то поведение, которое полгода назад или год назад, считалось нормальным и правильным, так называемым нормативным поведением, теперь перестало приносить результаты. Ну, например, вы работали на устойчивом рынке, и ваша задача была обеспечить, там, я не знаю, максимальную загрузку складов, вот у вас логистическая компания. А теперь, там я не знаю, на вас наложили санкции, Суэцкий канал там я не знаю забит каким-нибудь контейнеровозом, а Трансип стоит из-за перезагрузки вот этого вот всего с китайской стороны. И здесь ваша задача не дать максимальное количество товара на склад, а ваша задача быстро перестроиться и быстро найти какие-то другие варианты, которые позволят доставить товар ä, к, произво от производителя, к потребителю. И таких примеров можно найти очень много. А, на самом деле, а, когда ваше поведение перестает приносить результат, а, бизнес-показатели компании падают, клиенты уходят, а, репутация в лучшем случае а, будет говорить о вас как об бодскульной компании в худшем, как о чем-то замшелом и неповоротливом. Это то самое время, когда необходима трансформация корпоративной культуры. Как это бывает? Как это сделать максимально безболезненно? Мы тоже поговорим с вами на курсе. В качестве небольшого спойлера, когда вы хотите знать, как максимально хорошо проводить трансформацию, посмотрите на ряд эстрадных Артистов и как четко и как чутко они чувствуют желание публики э, и буквально переобуваются на ходу. Ну, об этом мы с вами тоже поговорим на курсе. На самом деле, на этом э, сегодня практически все, что я хотела вам сказать: э, про бизнес-цель и про э, задачи корпоративной культуры и про трансформацию. Надеюсь, что вы придете к нам, собственно говоря, на, так, а куда же делась, куда-то делась еще одна моя презентация, что вы придете к нам на курс, и если у вас вдруг, вдруг внезапно появились вопросы, я готова вам на них ответить. Если вопросов нет, друзья, ставьте минусы, тогда мы с вами будем прощаться. И надеюсь, что уже скоро, буквально через две недели с половиной, мы с вами увидимся на курсе. Да, мы сегодня говорили про корпоративную культуру, но помните, что в этом курсе есть еще большой блок, посвященный нематериальной мотивации, о ней я недавно читала, большой мастер-класс, и э, бренду работодателя, тем для многих актуальная, так что да, друзья, приходите, я думаю, будет полезно. Все, всем пока-пока!